Hey guys John Mark Dugan here I'm not gonna lie. this first video clip you're gonna see is not easy to watch um the lady who lost her daughter unbelievably heartbreaking. She wants this video to reach her friends in America. I don't know who they are um haven't been able to find them, so let's make this video go viral so that they can see it um Send this to everybody you know. Tell them to send it to everybody they know. Is Что здесь произошло? пришла с Вчера очень было жестко. Я скажу, били это. Украинские, наши защитники. Я скажу. Очень жаль, что нас так плохо защищают. Очень жаль. Развалили весь, весь город. Развалили Украину. Да, Украину. Каждый день, да, 48 дней. Приморский район, мы вообще там были как вот отдельное государство, ну, как вот отдельный участок участок земли. Нам не поставляли сначала, с 24 февраля, нам не поставляли ни воду, ни продукты, ничего. Эти воду мы брали в родниках продукты то что было сюда вырваться мы не смогли сегодня в 5 утра вот я внучку привела сюда that, uh, that, uh, uh, shield, Слышала, что украинские войска ну, как бы удерживают гражданских как-то правда неправда слышали не слышали что кого-то моя мама жила в 160-м доме Панахимова нахимова 160 там сидели на крыше украинские защитники они развалили там костер и гуляли туда дом сгорел дом сгорел люди да, люди спаслись просто вышли и спаслись они сами спаслись? Да. Спасли? Они кому? Там мы сидели yeah. так, как в окружении. А там мы еще когда мы хотели, получается, это люди хотели тушить пожары, их снайперы растеряли украинские. Просто to... да, России там нет. Мы прекрасно знаем, что русских нет. Мы очень ждем, чтобы там хотя бы устанавливалось что-то. Что еще раз? вот в этом доме, да, который это говорила? Ну, 160-й дом хотели тушить. А его, получается, этих людей, которые тушили, их расстреляли снайперы. Снайперы. Одного человека, да? Нет, там их, ну, было 5 человек. Ну да, вот, опять человек там тоже были, которые там... Дети там, вот, мы сидим в подвал. В подвалах Бегаем, готовим кушать. Подбежали к печке, началась борьба. Подбежали, да. Да. в подъезд. Вчера была такая борьба, что... Нам вчера в крышу прилетел снаряд. На пятый этаж прилетел. Мы чисто случайно забежали. что вы записываете? Ну покажите вы всему миру это, что да. на вас ушны, нас услышали. Вы я не покажете? Я хочу, тот раз вы были, сфотографируйте. но ну, это ваша работа. Но мы хотим. Чтобы весь мир узнал, вы понимаете, что мы хотим? А, вы переводите, да, да, да, да, чтоб видели, как в каком состоянии, понимаете? да? Это, это не в страшном сне, что мы останемся без квартиры, на улице, в подвалах. Понимаете, без воды, без хлеба. Как, как можно? Вот скажите, вы можете донести это? Я во всех спрашиваю вас. Всему миру? Да. Да. Ну, с каждой стороны, вы оттуда, сколько оттуда... Сколько раз предлагали вот пред этим же Азовцам, Беркутовцам, Донбассам выйти коридор? Они же не давали нам детей вывести из Приморского района. А они удерживали детей? Да. А дело в том, что не было даже... Вот у нас там были ОБСЕ, рядом в доме жили люди, потом они выехали. Они, не вы, они просто не, не делали этот... Часть, коридор, тишины, не часть тишины не было, чтобы вывезти. Я сегодня в 5 утра встала и еле вывела ребенка, еле вывела. У меня осталась там мама, 81 год, и я не знаю, как вот можно разорваться и там, и тут. Я с самого начала войны хотела, вот, чтобы все, весь мир, услышал, весь мир узнал, что так, да, как нас защищали, это, это не защита. Это прятались за это нашими работа, спинами, кто, это прятались за нашими домами. Это просто-напросто нас уничтожали. Уничтожали, всё. да. Уничтожали. Самолет летит. У меня Влаг, дочка тёкла. и внучка Влаг, осталась всё. на Днепропетровском ну, переулке. Это а в Приморском не районе. Не а а, да, а, да. Это, а да. мы с мужем, это ну, на строителей. Хм. Вот Американские. самое главное, что американский Байден возьми, чтобы узнал, а, как мы то... здесь мучаемся из-за него. Из-за него, из-за него. Он сказал, что высшей земля ему надо. Не надо, мы слушали. Да, да, да. да. У <ан> <от> меня дочка и внучка на Днепропетровском да. остались, в Приморском районе. А я не у меня квартир на строительстве. И нас ребята вывели сюда, к больнице. Давай, знаешь, что я не могу сказать? Что вы хотите сказать американцам? Что вы хотите сказать? Прямо американцам Американцам? Ну, люди... По телевидению в американском. По Ну, что люди? Люди... На что вы надеетесь? Я, мы мира хотим, мы мира хотим, мы мира хотим. И и что вот эти страны, они же говорили нашему президенту, президент это не президент у нас. Вот это я наш президент Зеленский это тварь из твари. Он продал нас с потрохами, он слушает, что Байден скажет, слушает, что ему, Макрон скажет, слушает, что все ему без разницы, что мы здесь мучаемся. Да, да. да, да вы поняли меня? Мы тут все, и русские. Единственная у нас надежда на Россию, что она нам восстановит нам дома, обещают, но... Обещание вы понимаете. Who, who, who кто, кто за это ну, ответит? Uh, кто нам будет все это восстанавливать? А сколько? Нет, они подождите, вот в чем они виноваты. Они сказали, что мы будем поставлять оружие, они поставляют оружие, и людей они не, не дают. Да. Но мы слушали радио и все страны сказали, будем помогать в это. Будем помогать техникой, но военно, естественно, да? Людей тут, сюда посылать не будут. Ну а техника, вот эта техника, они помогают, ну и что? Вот, пожалуйста, донесите. Он просит прощения за американцев, за Жители здесь ни при чем, здесь... За жителей нет вот мы получили мы получили газетку новороссии там во всех странах болгарии это люди вышли в митинг чтобы не, не помогали россии Noorussia. да чтобы да, не помогали да, это оружием нас убивать вы понимаете там люди в других странах <свят> остались. У uh, кого бы деньги, деньги были, тут сейчас, сейчас, сейчас были. So, yeah, Ukrainians. Ukrainians. Yeah. Да. Ну, Понимаю, да, я об этом напишут обязательно, что Пожалуйста, что, что Пожалуйста, пожалуйста. так Это я еще про кого побольше денег тут пожалуйста. все выехали, а у кого Честно, да. а можно передать в Америку то, что мне дочка поехала? связаться, у меня есть телефоны, но мы же туда не можем дозвонить. У меня дочь погибла. Нет, погибла возле подъезда. Строители 144, квартира 182. Прилетела мина. Муж раненый. Сестра моя ранена в квартире лежит с 13 марта. Мы без жилья остались без ничего. И на Илича квартиры разрушены у нас. И квартира на Ильича. И на строителей. Она закопана у меня под окнами. Просто закопана, как собака. Ребенок ни за что погиб. Просто во дворе хоронили. Выходим вот так, сказать, рядом с подъездом, выжить, хоть кушать детям, приготовить. И вот эту вот выпегаем, и все стреляем. Вы здесь, вы здесь, вы здесь. Вы вчера готовили кушать, его, там, там мы там, по 23-м, во дворе. сколько осколками 5 человек ранилось. Знаете, новость, что за стрела были? Кто... И... Известно, было... Ну, ну украинские перестрелка как раз была. Они сначала 20 -20... в подъезде у нас сидели, все, прятались, а потом все, пришел ЛОДНР. Как раз в этот день была перестрелка ужасная.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 сказал путин пять дней и все а мы два месяца в подвале без домом остались как раз знали что они все у нас в подъезде началась этот обстрел мы никогда не думали что на дома будут бомбы бросать зачем ведь все знали что люди живут у дома мы придумали yeah, роботы, да, и украины, <непридорица> <сочки>, склады, <непридорица> же, части, там, ну, там еще что-то. Ну, что, бомбы на дома кидать. Все, все Это вообще. А можно оставить номер телефона, чтобы в Америке связались. Они прожили в нашем shall подъезде we... на первом этаже. Мои друзья, там все родственники. Да, они были верующие, уехали все в Америку уже 20 лет. <связывая> У вас номер телефона, WhatsApp. Да, ну вот, Да, по вайберу мы с ними общались. Давайте. А отсюда мы не можем позвонить. По-моему, они в вашей стране. Какой? Вот. какой? Вот, Валя Америка. Валя Америка. Какой номер брать? Это все один и тот? Да, да, один и тот. А теперь вот скажите Вале, что, что <связывая> хотите ей сказать. Подождите, что У меня еще один номер есть. Давайте, Там, Давайте есть вот есть. скажите Вале привет. Валюшка, Иванченко. У нас тут очень страшно. <связывая> У меня погибла дочка горилочка моя родная погибла. В квартире лежит Анжела раненая, муж у меня раненый. Где-то глоха слеп, отец мой. Мать ноги сдали, не ходит. Вот все сидим в разрушенных квартирах, все сгоревшее. Ваша квартира бывшая тоже пострадала, вся разрушенная. Я вам всем привет пламену передаю Юле, всем, Марику, всей вашей семье. О, oh, ему страшно положение. Больше мне нечего сказать ни воды, ни света. Я вам еще один номер, Юлин, да? Мало ли в какой, но это они. So, like I said, this clip was incredibly difficult to watch. Absolutely unedited. If you want to know why, go back and watch the, um, uh, the video I made about the methodology to how I'm uh, putting, posting these videos let's um be clear here okay the ukrainians are using the people with shields when the people try to run they are using snipers to shoot them all right they are keeping people in their homes to use them as shields not letting them flee and um making sure that they get bombed it's really a terrible tragedy so <clears throat> stay tuned for the next video Uh, it will be coming soon. John Mark Dugan, thank you.